Вам очень идет мужчина. Мне кажется, этот костюм можно и на повседневку носить, в принципе, и вам к лицу этот цвет зеленый, прям под цвет глаз, да, и белый маленько, маленько освежает, в принципе, и в театр можно, и в кино, везде ходить, и недорого.